Всем привет, меня зовут Ольга, мне 42 года, я по профессии инженер, учу китайский около четырех лет, занималась сначала самостоятельно по разным приложениям, потом некоторое время я занималась с репетиторами, но в связи с тем, что они переезжали, и разница во времени была большая, эти занятия не могли продолжиться, с я познакомилась через конференцию по китайскому языку. И, честно говоря, была покорена в первую очередь это прекрасными рисунками Ринали, подачей материала, тем, как девочки профессионально рассказывали о своей деятельности, о китайском языке, о нюансах его изучения. И решила попробовать курс, фанатический курс. Я взяла его с полной проверкой и это было огромное открытие потому что все те звуки которые раньше никак не давались которые для многих русских людей они звучат одинаково в китайском языке наконец стали получаться потому что наконец-то кто-то смог мне объяснить как их воспроизводить дело в том что Фонетика русского языка очень сильно отличается, положение органов речи отличается для воспроизведения этих звуков, поэтому иногда очень трудно понять, как это сделать. И начав с фонетического курса, с полной проверкой, что всем рекомендую, потому что, конечно, обратная связь очень мощная, и вы сможете проконтролировать каждый свой успех, каждую свою ошибку. Наталья все подробно расскажет, все объяснит, где что-то непонятно, все будет в итоге вам ясно. И, конечно, пройдя такой прекрасный курс, мне захотелось попробовать курс по грамматике. И на данный момент я прошла его. Курсы в мини-группах, второй, третий очистки. Сейчас мы учимся на четвертом очистке. И действительно это... Было уже осознанным решением, потому что подход девочек, то, как проходят занятия, и самое главное, результат от этих занятий очень впечатлил. Сейчас, в марте этого года, я сдала экзамены ческий 3 после прохождения курса. Надеюсь, неплохо, пока не знаю результат. Но поскольку это была не только моя работа, это был труд нескольких учителей, я думаю, что все должно быть хорошо очень хотелось бы сказать о том, что привлекает атмосфера, вот эта атмосфера теплоты, командного духа. Приходя на курсы, даже те, которые вроде бы как для самостоятельного прохождения, как фонетический курс или грамматический курс, ты понимаешь, что попадаешь в команду, которая очень сильно тебя поддерживает, и ты становишься частью этой чудесной команды прекрасной атмосферой, с очень хорошим, очень хорошей поддержкой. И хотелось бы отметить, что все преподаватели, все участники онлайн очень тепло и очень, очень, очень серьезно относятся к своей работе, очень серьезно относятся к каждому из своих учеников. И это всегда чувствуется. Очень мощная поддержка от синьяла уши. Очень приятно чувствовать, как ты все больше и больше понимаешь речь носителя, как носитель понимает тебя. И у каждого преподавателя немного разный подход. И все они очень профессиональные. Поэтому я уже полтора года со школой Ман манлай И хочу сказать, что те китайцы, с которыми я сейчас общаюсь, когда спрашивают, где я учила китайский, и узнают, что это онлайн-школа, они очень удивляются, потому что, ну, видимо, видимо, результат есть, хотя, конечно, китайцы любят хвалить, но тот факт, что я могу понимать китайскую речь, и даже не важно сейчас особо с какого региона китаец, то есть это не только скажем так, классический северный диалект, да, но и уже учишься различать какие-то диалекты, все равно их понимать, и тебя понимают китайцы. Мне кажется, это самый главный результат. Поэтому рекомендую всем присоединиться к чудесной команде и улучшать свой китайский, повышать свой уровень.